Ticket for Event – онлайн-платформа для организаторов мероприятий, которая дает возможности электронного билетирования посетителей, интеграцию с любыми каналами продаж, контроль статистики и аналитику продаж и автоматизированный чекинг на мероприятиях. Заходите на сайт Ticket for Event прямо сейчас, регистрируйтесь, создавайте страницу вашего мероприятия и продавайте билеты как никогда легко. Ticket for Event – ваш персональный помощник в мире ивент-индустрии.